Наш эфир продолжает радиоблог Игоря Цесарского. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Сережа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Прежде чем мы начнем эту передачу, буквально очень короткое объявление. Ну, во-первых, по просьбам многочисленным наших сказал бы так, трудящихся, но на самом деле наших читателей, почитателей мы начали рассылать значит свои материалы это мы это медиагруппа континент и интернет-газета континент соответственно ежедневно кто еще не подписан тот мне кажется много теряет почему я только перечислю авторов которые с нами работают чьи материалы мы регулярно печатаем а вы уже потом решите стоит ли вам иметь эту рассылку чтобы может быть, если не каждое утро, может, каждый день или вечер, посвящать некоторое время чтению этих материалов. Итак, Михаил Герштейн, Игорь Гиндлер, Игорь Питерский, Григорий Гуревич, Вячеслав Гуревич, Елена Пригова, Алекс Тарн, Борис Гулько, Яков Рейдин, я могу долго-долго перечислять. Это, поверьте мне, это лучшие из авторов, которые сегодня существуют в нашем так сказать, в нашей блогосфере, в публицистике. Если вы с этим не согласны, ну, значит, может быть, вам дорога в другие издания. И кроме того, хочу напомнить, что существует ТВ-клуб «Континент». Там тоже происходит подписка. Мы прибавляем слушателей, прибавляем очень интересных собеседников. В том числе, я вас уверяю, что еще в ближайшие буквально дни будут встречи с действительно знаковыми людьми, если будете следить за нашими эфирами на ТВ «Клуб Континент», это в Ютубе, то, как говорится, тоже не пожалеете. Ну, а сейчас э, моя очередная встреча с Михаилом Герштейном, э, блогером, из, всегда я говорю, славного штата, черт его знает, славный он или нет, но со штата Нью-Джерси, который вот, в общем-то, на восточном побережье, который ближе всего к городу Яблоко ну и, соответственно, каким-то там событиям центровым. Миша, добрый день. Добрый день, добрый день. Но я хочу, кстати, сказать, мы планировали с тобой поговорить о трех веселых днях на прошлой неделе, да? Но да. я хочу вначале поговорить о тех событиях, которые были бы раньше, бы, наверное, знаковыми, а в этот раз вообще, по-моему, никого не заинтересовали. Это... Вчерашний Оскар, который, оказывается, они неизвестно почему перенесли, обычно это последнее воскресенье февраля, а сейчас они решили сделать, когда попало, и на котором победил неожиданно южнокорейский фильм. То есть нелюбовь Голливуда к Скорсизе настолько велика, что для фильма ⁇ Ирришман ⁇ который, в общем, считался одним из лучших, есть там, есть, есть, а, ну, куда, да. куда работать, да. Но он считался... Куда работать есть, да, да, да. на да, да. за все это время он примерно как в идеале. Он, значит, на, на, на сделал, сделал там 20 или 30 фильмов, из них умудрился получить «Оскар» только за один. Вот. Ну, послушай, вот тут такая вещь. Я, конечно, следил, будучи всегда практически открытый в Facebook, я видел, что наши как раз друзья-блогеры на ту или иную тему пишут, и как раз они, они, они смотрели и переживали. Вот я честно признаюсь, как на духу. Я три года, уже третий год, не включаю телевизор во время трансляции «Оскара». Довольствуюсь тем, что потом получаю информацию уже там, из газет и так далее. Почему? Ну, наверное, не надо тебе объяснять. Потому что уже то, что я прочел про речь Победителя да, в мужской номинации главной роли актера Феникса, который исполнил роль Джокера. Да, да. То, то все, я вот это еще и видеть но, не хочу. Но вот. там был еще и Брэд Питт, который устроил политинформацию. Но не ну, важно. Значит... Вот, вот, если это актерская тусовка, я это понимаю. То есть, если бы она и оставалась таковой, может быть, было бы весело посмотреть наряды кому-то интересны, кому-то прически. Но наблюдать э -э, актеров мужского пола в женских платьях, э -э, это тоже я фотографию уже видел. Ну, может, кому-то интересно, мне уже нет. Ну, и правильно, я же говорю, что это события, событие, которое раньше, возможно, были знаковыми. Люди там сидели с, с, с платочками, Дали. салфетками, Дали. да, плакали. Вот. Да, а да, тут да. после этих речей всех, а тут то сейчас вообще остался практически незаметно. То есть все только, все только обсуждают, что получил Оскар впервые уже в истории получил Оскар южнокорейский неанглоязычный фильм ну, с знаком названием Паражит. Название действительно знаковое, я ничего, к сожалению, не могу сказать, потому что когда не видишь фильм, известно, заранее хвалить, осуждать невозможно. Но известно, что... Две вещи про этот фильм. Первое, это что там хороших нет, там и те, и другие плохие, вот, и богатая семья, и бедная, которые бедная там они все жулики. Вот, и, и, но фильм получил, был встречен 15-минутной овацией в Канах. Вот. Ну, Значит, бог, но, бог но, с ним, я, да. я думаю, что да, вот, вот да, об, обозрением киноиндустрии мы как-нибудь другой зрителям. раз, у тебя, кстати, есть видный родственник по этой части, да. вот можно его пригласить, он расскажет нам а обо что, всех да. фильмах, да? Вот, а в, второе событие знаковое, которое было бы, скажем, знаком 4 года назад, или даже, ну, я думаю, что 4, 8 и так далее, это что в пятницу были очередные дебаты. Вот, президент. Э, что дематри... ты говоришь? Да, вот. Значит, ну, во-первых, то, что их устроили в пятницу, э, говорит о том, что это вообще никому не интересно. Потому что пятницу вечером, это как известно, чтобы чтобы э, как похоронить какую-нибудь новость, нужно ее выдать либо в пятницу вечером, либо в субботу. Вот. Поэтому э, в пятницу вечером дебаты, я вообще не знаю, кто их смотрел. Известно, что там, как всегда, что там. Отличился на них джадж, который ни на один вопрос не ответил. Его там его спрашивали и о преступности в его «Саусбенде», которая при нем в два раза выросла, и о каких-то его... Как, как чтобы он... Отдал бы он приказ «Уничтожить Сулеймани» или нет, но он, он наговор, сказал много слов, особенно не задумываясь ни над чем, но ни на что не ответил. Вот. А то что, э, как бы, то, что он, э, то, что произошло в начале прошлой недели, это все мы отсюда можем плавно перенести это к этому позорищу в Айове. Вот. Ну, ты знаешь, на самом деле, я думаю, даже здесь несколько подробностей, потому что всем они уже давно известны. Э, ну, уже, уже кто, кто только, как говорят, у нас любят говорить. Ленивый только уже не посмеялся над тем, как это все они устроили. Да. То есть, а вот э, каким ты видишь вообще э, да, дальнейший результат того, вот что ты ждешь в нью скажем, после вот этого, мне бы интересно было узнать. Ну, в, в, в, в нью ситуация чуть лучше, потому что с точки зрения э, с точки зрения э, мировой революции, скажем так, потому, потому, что, э, да, потому что там голосует весь штат, там не кокусы, где можно. Во-первых, кокусы, они, конечно, отличаются от обычных от обычного голосования тем, что это просто в режиме таун-хол. люди сидят, и там все начинают друг другу уговаривать, потому что там не запрещено агитировать, не запрещено ничего, и там разделяются на кучки, кто за кого, и кто там неудобно, кому неудобно, они там прыгают с места на место. И, и, и конечно, результатов кокуса не... не Верить вообще, в общем, никакой веры в результаты кокусов никогда нет. Поэтому кокусов осталось, по-моему, кстати, что-то в шести или в восьми всего штатах. Ни в одном серьезном штате, ну пусть меня жители не на меня не обижаются, но в серьезном с точки зрения количества делегатов которые они выделяют, не осталось. Ну, вообще неправильный этот штат, там очень много таких ну, людей, людей не, не, не той расовой этой, да. скажу, штат, принадлежности, нормальный. поэтому понятно, да, что да, что да, с ними? Да, да? Да. Вот, ну, это Нью-Хэмпшир не той. То есть Нью-Хэмпшир как раз из-за этого считает, что между прочим, как раз из-за этого считают что в Нью-Хэмпшире очень большие шансы у Джаджи, у которого... Поддержка среди черного населения почти налевая, а в Нью-Хэмпшире черного населения почти что нет. Поэтому у него поддержка, считается, что у него есть шансы выиграть в Нью-Хэмпшире тоже. Хотя, конечно, Берни со своими идеями бесплатного там сыра с хлебом... Во всех Да, он, конечно, очень для либеральной части, для самой, как это, прогрессивной части дем демократической партии, он очень привлекателен. Вот. Потому что, когда говорят, что вам ни за что платить не надо, а то, что за что вы платили, ä, вам там, типа, все вернут, но это уже немножко возвращаешь к Элизабет Уорреншу. Вам Нижим, все простят? Держа, да. Смотри, скажи, пожалуйста, как да. ты относишься? Вот мы только что у нас вышла статья, сегодня да. буквально мы поставили в континенте, Значит, вот этот Бутыдич, как его правильно произносить до сих пор, идет спор, ну, неважно, Бутидич, Скай будет, я будет, пускай, будет да, пускай будет вот, вот, сложная фамилия, но ну, к ней привыкнут, вот, если он поднимется. Так вот, Гзижинского тоже научились произносить когда-то. А, В общем-то, смотри, значит, его назвали Обамой 2.0. Ну, как ты к этому относишься? Ну как, что, как, как известный по, по пословица о том, что все сначала в виде трагедии, потом в виде фарса? Вот точно так же отношусь. То есть, никак, да? Помнишь, помнишь некоего там уже уже практически забытого человека, который в Техасе? По имени Бетто. Его тоже звали да. Белым Обамой, да? Да, но он пытался себя раскрасить в латиноамериканские цвета. Вот, Но там, кстати, насчет Бетто, возвращаясь к Бетто, одно произошло пару недель назад, достаточно тоже знаковое событие, потому что в одном из техасских округов были внеочередные выборы в палату представителей, и Бета угробил кучу денег, пытаясь перевернуть этот округ, чтобы он стал демократическим. Но оказалось, что все, это, все деньги эти ушли зря. Ну, не зря люди получили там зарплату и так далее. Вот. Но в итоге в округе с огромным перевесом, там 16% или больше, победил Республиканец. И этот округ тут же обозвали, как это, рубиновый красный Они же там есть красный, розовый, а, да, да, эти да, фиолетовые, синие, там и так далее. Вот, значит, этот рубиново-красный. То есть, пропащий хотя, совершенно, я понимаю. Хотя, хотя до этого он был такой, как бы ну есть... почти что на границе. Поэтому... Близкий, да? Да, хорошо. Поэтому, это очередной провал Бета, то, что называют. О, бог с ним. Значит, видишь, вспомнили. Парню хорошо сделали, потому что кто же о нем уже несчастным вспоминает. А теперь скажи мне про Блумберга. Есть опасения у некоторых серьезных вполне себе публицистов, что он таки своими деньгами пробьет себе дорогу вплоть до Белого дома. Есть у тебя такое? Вообще? Он пробить может, но он по дороге остановится. потому что По дороге. Он остановится или его остановит? Ну, или он, или его. Тут, во-первых, демократическая партия, как известно, она сейчас поделилась на две. Потому что, ну, э, умеренные, это которые э, считают, ну, ладно, черт с вами, ну, Байден хотя бы э, yeah. дурак, но он э, хоть умеренный дурак. Ну, вот. умеренные, давай скажем так, умеренные это просто левые, а есть крайне левые. Да, если есть левые, есть красные, вот. Да, это уже... Но не в смысле республиканцев. Да, да, да, понятно, в смысле коммунистического раскраса, Да, да, да, вот. И они, конечно, они за Берни, те, кто за Берни, или там, крайне слово, за Элизабет Уоррен, которые они между собой тоже не пересекаются, между прочим, они будут голосовать, мало кто из них пойдет голосовать за Байдена, ну, за гипотетического за, Байдена. За Блумберга. Да, за, и за Блумберга тоже, вот, да. потому что Блумберг непривлекателен многим из них, во-первых, потому что попытка все купить деньгами, и даже он до сих пор еще не участвовал ни в одних yeah. дебатах и ни в одних ралли, она мало кого может убедить. Во-вторых, считается, что он к супер Tuesday уже будет немножко для него, который в марте будет, ровно через месяц. Ну, не ровно через месяц, а 4 марта. Mm -hmm. Когда 15 штатов или около того в один день голосуют, yeah. Уже растирают очки сильно, потому что кроме uh, Айовы, Нью-Хемпширы, еще будет не мексика еще будет uh, Южная Карол... Каролайна, в которой которая достаточно много голосов и, по-моему, еще какой-то штат. Я сейчас точно не помню. Uh, но, кстати, с нью Мексика, возвращаясь к нашему Бутиджачу, Тут выяснилось, что у него руки-то длинные, потому что в Нью-Мексико в этой комиссии избирательной или в руководстве ДНС, в я точно сейчас не помню в какой из организаций, или в той, которая занимается подсчетом голосов, туда пробрался бывший сотрудник штаба избирательного Бутиджаджа, одним на одну из верхних позиций. Поэтому у Бутиджаджа сейчас все схвачено. И с учетом того, что никто не сомневается, что, отвечая на твой вопрос про Блумберга и про Сандерса, что ДНС, демократическое руководство демократической партии, выберет того, кого она хочет, вот, а не того, кого хочет народ, как было 4 года назад, то, в общем, ни у Блумберга, ни у Сандерса шансов нет потому что э, от Блумберга вытянут столько денег, сколько им надо, для того, чтобы закрыть дыры в их бюджете, э, и отправят на свалку истории, потому что к, к конвенции, к демократической, если не будет э, чистого лидера, э, они либо устроят, э, в, грубо говоря, подбросят монетки и решат, э, кто из них, либо вылезет... Э, Хиллари скажет, что вот да, да, да, да. Вы по нас соскучились. А это вполне, на мой взгляд. Главное, она, наверное, во всем белом, да, как в том да. анекдоте. Ну, нет, ну сейчас нельзя, нельзя, сейчас, вот. Хотя что потом ну, когда можно будет. Ну, Милания вышла во всем белом, сказали, это ужасно. Не, ну, Мил... <связь> Милании нельзя выходить во всем белом. А она, согласно вот той теории, когда все в Да, да, в да. Самом... Нет, ну, она этим, она, кстати, добьется многого, потому что. То есть она не добьется того, что ее выберут, но она добьется того, что э, ей не надо носиться по стороне э, во время предвыборной борьбы, ей не надо. Она может пытаться сэкономить силы для того, чтобы ей хватило на, чтобы не терять туфли и не падать в э, А да, да, да, да. Ну, на, на самом деле я абсолютно не списываю со счетов, хотя для многих. И из оппонентов утверждают, что это все ваши фантазии и так потому далее. Это, а, надо забывать о таком вещи, как суперделегаты, да. потому что суперделегатов а, да, да. и они пока все молчат, и все думают. Да: вот. то ли то ли дело у, у, у их оппонента в республиканской партии у этого ненавистного Трампа, так. которому пытались вот два персонажа противостоять так. с одинаковым. Но один остался один остался. Ну, один остался, но один уже, вот, вот земляк наш, Чикагский, он уже сдулся. И, и, собственно говоря, его заявление, конечно, меня настолько порадовало, что я даже еще нужным в Фейсбуке сделать небольшой комментарий по этому поводу, потому что, ну уж, ну уж больно он, эм, так сказать, развернулся на, на, на 180 и еще раз на 180. То есть уже юлой крутится, утверждая, что... Любой из нынешних демократических кандидатов лучше, чем Трамп. То есть да. это надо было уметь. Да. Ну и слава богу, что у его в настоящий момент нет уже на знаменитой волне, где он имел два часа эфира и промывал мозги в последнее время. Хотя да. до этого вроде бы с головой. А мы не знаем, было кто порядок. двух основателей этой типали. Которые не смогли пережить Трампа. Еще же, тоже ваш сосед Джастин Амаш, который э, даже вышел из партии в Палате да. представителей, почему-то у них хотя типа они э, не, не, не, это, это, как тебе сказать, вот логических каких-то объяснений этому невозможно даже придумать потому что те вещи которые тот же волшеба предъявлял э, трампу надо сказать что вот, если возвращаться к до выборным до выборному э, еще времени там скажем на, начало это 16 -го года то какие-то вещи даже критические что он высказывал они вполне могли иметь место э, то есть нормально почему нет, почему нет, не не нет. Но... но но потом это развилось в какую-то, ну, ту самую трамфофобию, которую мы наблюдаем у, у, у той противоположной части. Ладно, он тоже не сильно заслуживает э, столь долгих комментариев. Мне хочется, наконец, потому что скоро у нас перерыв, но. к фигуре обратиться несостоявшегося, но его, кстати, кандидатура может еще будет рассматриваться, министра обороны Украины, потому что Виндман и его брат-близнец Виндман тоже, да, они да. оба Виндманы, да. то есть только разные имена у них, да. оба были злобным и злопамятным Трампом изгнаны со своих и мест еще, насиженных. Еще один, да. а? И, а? Еще один и Виндман тоже, Гордон Сонгл. И, да, ну тот как-то, как тебе сказать, он где-то в Европе его не сильно видно, но вот этих ребят, конечно же, ну как же так? Может быть лучшие для кого-то люди нашей Общины, приехавшие сюда в малолетнем возрасте, выросшие, прошедшие большие этапы, и вот на тебе. Вот, что значит, так? Я скажу, что э, то, что их уволили сейчас, а не раньше, это надо отдать должно Трампу, который не дал демократам ни, ни одного повода попытаться объединить его в том, что он э, пытается помешать расследованию или чему-то еще, вот, вот мой комментарий, потому что предатель, как Винман выступив в конгрету, тут кстати кто-то объяснил достаточно популярно что поскольку Видмана брат брат Видмана у этого Алекса Видмана, брат Игорь, он юрист, И он... Игорь Евгений Юджин. Евгений. Евгений. Ну, окей, значит, да я надеюсь, разница, я да. надеюсь, он меня не слышит. Вот, что он объяснил. Алексу, что, что нужно, а что не нужно делать, точнее, что можно делать, а что нельзя, что можно говорить, а что нельзя, поэтому э, э, э, э, а, Алекс во время допроса, который по телевизору показывали в Конгрессе он был от, достаточно осторожен, забыв только... Осторожно в один момент, когда сказал, что, собственно, осведомителю о разговоре рассказал именно он. Там ему его тут же заткнули рот, и все поняли, что, собственно, то есть он не назвал никого, ничего, человека не назвал, но все поняли, что речь идет, конечно, именно вот об этом Эрике Чарамелле, с которым Видман, видимо, беседовал. Кстати, была вторая версия, что раньше, если ты помнишь, речь шла о том, что у них два осведомителя. И, но потом, когда они стали говорить, что они этому не дадут слово, они решили, что Винман для них более важен своими показаниями, поэтому он перестал быстро быть осведомителем и стал одним из свидетелей вот страшного преступления Трампа, который заключалась в 10-минутном получасовом разговоре с Зеленским. Вот. А, кстати, когда Байден провалился в Войове, все сказали, собственно, о чем тут речь? Теперь-то, говорит, уже можно на начать расследовать семейство Байдена? Потому что понятно, что Байден далеко не пройдет. Ну, он может пройти благодаря суперделегатам, но благодаря воле народа нет. Ну, на самом деле да, мы опять возвращаемся так или иначе к этой интереснейшей в кавычках гонки за номинацию демократов но но если уже э, разговаривать все-таки и о братцах которые вот так вот пострадали то наверное стоит э, сказать только одну вещь что в президент вправе держать в своем аппарате тех кому он хочет кого он хочет держать кому он доверяет и людей которые скажем так не дают клятву верности именно ему но которые соблюдают определенные этические нормы работая там а если они не согласны к чертовой матери пишите заявление как это делают приличные люди уходите туда в стан вот э, вот этого серого нынешнего да вот который все эти теневые устраивает наш любимый 44 и оттуда делайте все что угодно и это не запрещено кстати хорошо у нас наша первая часть подошла к концу мы на несколько минут вас оставляем послушайте пока рекламное объявление возвращайтесь к нашему диалогу подключайтесь будем только рады Возвращаемся к беседе с Игорем Цесарским. Телефон студии по-прежнему 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Ну а пока продолжим. Да, добрый день да. еще раз. Итак, напоминаю, что сегодня с Михаилом Герштейном, блогером, нашим автором «Континент-медиагруппы», и с часто моим соведущим, как на «Народной волне», так и в нашем ТВ-клубе «Континент», мы обсуждаем, то, что было на прошлой неделе, ну и пытаемся заглянуть, что будет в дальнейшем, да, буквально завтра вот еще одно событие, о котором мы частично упоминали, это подсчет тех самых голосов в штате Нью-Гэмпшир, да, и э, вот скажи, пожалуйста, о участии еще двух человек, как ты рассматриваешь, о которых мы не упомянули? В этой гонке. Оно еще продолжается. Кстати, я уже говорил, что один из кандидатов э, вот такой китайского происхождения, господин Янг, он самый активный э, в сети. Я получаю от него десятки всевозможных имейлов ежедневно. Я не подписывался, но получаю. Да, ну тебе меньше повезло, чем мне. <свят> я не получаю. Не получаешь. Вот. Но, Ты не можешь а, ему предъявить претензии. здесь ну, еще, ну, во-первых, -во Эми Клабыча. Ну да, я вот, ее тоже. Она видит. была ноздря в ноздрю с э, Байденом. Еще неизвестно, если бы посчитали голоса по-честному, обошла бы она его или нет. Потому что э, э, я уже объяснял. Что с Байденом ситуация была такая, что если он на нем набирал меньше 15% голосов, то его вообще, его все голоса должны были бы перераспределиться, могли бы перераспределиться между победителями, то есть между Берни, Бутиджаджем и Уоррен. И, и, и а, ну, те, кто отдал голоса за Байдена, могли и отказаться, за кого-то еще отдавать, но они дал, их бы спросили, они бы отдали. И а, Байден уж стара, вся демократическая партия всеми руками и ногами старалась добиться того, что он наберет чуть больше 15% голосов. Что он что в итоге ему удалось, потому что те, кто, кто считает, у того, как известно, получается результаты такие, как надо. Вот. Поэтому он набрал там 15,6 или 15,7, хотя по предварительным данным он набирал 13. Uh -huh. вот. но, но отобрали чуть-чуть Берни, добавили чуть-чуть Байдену, решили, что люди сказали, что Берни, а на самом деле имели в виду Байден, и, в общем, вы, вытянули несчастного бывшего вице-президента, чтобы он совсем уж не опозорился. А Эми Клабуча между прочим, набрала практически, поскольку ее голоса в Рейле подкручивали, она набрала практически столько же голосов, сколько и Байден. Поэтому она вполне в себе в борьбе. И она в борьбе, да? А, да? а Янг? Не, Янг там вообще ничего не Не Янг, не, к сожалению, Тулс и Габбет. они ничего не набрали. Там были какие-то единицы. То есть, даже ну, голосов депутатов они совсем не набрали, а этих это было сильно-сильно меньше. То есть, они никто, то есть Янг, несмотря на свою активность и обещание каждому гражданину платить по 1000 долларов в месяц, не смог ничего набрать. Я, ду я думаю, он прогадал вот с этим обещанием. Все-таки 1000 так. долларов люди прикинули. Ну, 1000 долларов, это, конечно, неплохо. Но они как, как песочек сквозь пальцы утекут, и дальше что? Ну, то есть такое что оказалось, что э, граждане оказались гражданам оказалось не все равно их экономическое... То есть они проявили некоторую экономическую создательность, потому что поняли, да. что если тысячу долларов всем дать, то тут же сейчас э, все э, затраты у них на тысячу долларов в месяц увеличатся. Потому что... Экономически, с экономическими законами не поспоришь. И, кстати, эксперимент Финляндии показал, что если людям давать деньги, которые вдруг хватает на, с трудом хватает на проживание, то они после этого перестают работать, их ничего не интересует. Вот. Это, этот эксперимент вот этого минимального дохода, гарантированного минимального дохода, он там с треском провалился. Поскольку не, ну, идея есть, есть, создать есть, есть, идея, идея... Да. осознательности граждан оказалось с большой дырой, потому Мушей. что но, помнишь, но, у нет. Галича, кстати, была эта баллада осознательности? Да, я тебе хочу сказать, там ты где-то еще в каких-то странах так называемый unemployment, там по пять лет, это совсем недурственно. дурственно. Представляешь? Нет, ну, у них там победивший а социализм, поэтому там трудно. Ну да, это ну все равно, да, вот поработал, поработал, а потом опа, на и на пять лет можешь себе а, по а потом а потом ты уже фиг вернешься, слово. зачем надо? Уже ясно дело. А вот. но интересно понаблюдать, конечно, за Эми Клобучер, которая, в принципе, конечно, не президентский материал, но она наиболее умеренная, потому что, как это говорят, что вот из этих, из flyover states. Но пусть на меня не обидятся жители Миннесоты, вот из этих среднеамериканских штатов, демократы среднеамериканских штатов, это примерно то же самое, что республиканец из восточных, из побережья. Поэтому, в принципе, ее взгляды, если очистить их от коммунистической шелухи, они, в принципе, наверное, из всей этой банды наиболее умеренные. Вот. И она, mm -hmm. кстати, если ты помнишь, обратил внимание э, во время слушаний э, уже давно забытых всеми Брэда Кавана в э, Сенате. Она же в, входит в судебную комиссию или входила, я сейчас не знаю, Входил, да? вот. Значит, она из всех демократов наиболее э, благосклонна, на, наиболее по-доброму с э, Каваном поговорила. То есть, в принципе, когда она там хоть какая-то капля порядочности у нее там было ну и скажи пожалуйста она все-таки некоторым образом уравновешивает вот собою ту ну как бы подобрать эпитет Конгрессвумен oh. по фамилии ильхам амар да Имени ну, а, да. которая, сказать, да, которая прославила этот штат уже на, на, на долгие годы вперед. Но сейчас а ее, вот... кстати, раз за нее взялось ФБР, там что там в итоге а, получится, неизвестно. Как мы знаем, что Знаешь, для них что... свои законы, поэтому. Вот насчет взялась ФБР, вот меня после вот всех тех политических скандалов и после того, как что там работали люди, подобные комии и, и, и, и же с ним, мы уже даже, опять же, скоро и фамилии забудем, да, то меня да. Вот, вот это не очень убеждает. Почему? Потому что мы уже не раз говорили, не, не кровожадности ради, а справедливости, там те, кто действительно... Допустил не, не, не такие легкие просчеты, а уголовные преступления, наверное, должны уже давно понести некоторые наказания. Ну, она тоже жене, выйти выйти за собственного брата для того, чтобы его ну, да, да, да. и поменять и, и другие фальсификации. Там целое... ну, может, кому-то это можно? Посмотрим. Ну, видимо, можно. А, а, ну, во-первых, это еще не доказано, поэтому, пока Что можно... не доказано. Нет, расследование ну, газета, которая провела, даже не, не республиканского нет, направления. я имею в виду решение суда же нету, расследование есть расследование. Вот. Ну, ну, ну решение мать, суда. Давайте Хорошо, давайте да. Перейдем к, к нашей к нашей ее подружке ближайшей, да, к Какасии Кортес, которая ага. тут заявила, ага. которая оказалась, что она вообще не понимает значение пословицы и поговорок. Потому что есть в Америке, оказывается, такая популярная пословица: вытащить себя за э, как это называется? За э, эти бутстрапс, mm -hmm. да, как это переводится на русский? Я был забытый слово: за шнурки. За шнурки, шнурки да. Вытащить тебя за шнурки. А означает это, что грубо говоря, из грязи в князи. То есть подняться. Mm -hmm. э, э, само с, -с, -с, -с подняться. И она сказала, как это возможно? Это вообще типа физически невозможно. Тоже мне... Барон Мюнхаусе нашел да, да, да. Ей в общем объяснили достаточно популярно и достаточно грубо в интернете, что, собственно, она бы должна была бы помолчать, поскольку она как раз став из Бартендера став как она как раз именно этим и именно это и сделала. Знаешь, я не хочу ничего против Бартендеров сказать. Ну, вот если бы она размышляла о марках, пива там, и о каких-то таких вещах, я думаю, она бы была точна в своих комментариях. неизвестно, потому что... Ну, что же зовут... она с закрытыми глазами наливала? Наверное, уже выучила по этикеткам, что есть что. По да, а по вкусу неизвестно. Вот. Нет, причем тут я же не про вкус. Я имею в виду, что кто, кто там... Как выяснилось, свой, свою там свое образование, которое она получила, она получила не очень, она мало чего помнит, потому что она только что перепутала двух, не только что, а регулярно путает двух экономистов. 30 -30. А, да, да, да это их тоже... оба имени смешивают, объединим в одно. Причем один из них, они два как, полярных, полярно противоположных, да. диаметрально противоположных, она их путает и не совершенно не стесняется. Вот. Ну, это она хотела похвалиться тем, что она читает серьезные книги. Да. А если бы она просто похвалилась, что она в принципе читает, да, что вот, ну, по слогам ли, или как-то побыстрее, то это бы уже было достижением. Но она решила это пойти дальше. Ну, она, вот. кстати, пробойкотировала State of the Union. Вот известно, да. что две из этих четвер... из четверки пробойкотировали, две нет она и вот это Пресли пропагандировали, а Ильхан Амар и Талиб, нет, они нам сидели, их там показали один раз. Это вообще сидел, Ильхан вообще сидел, уткнувшись головой, там, смотрю, вот так вот. Значит, а... Талиб сидел, смотрел, так как бы это случайно. Если бы была оказия, то их показывали бы все время, потому что телевизионщики ее очень любят, видимо, из ее а, как... да. особо очаровательные улыбки. Да, да, вот. И... А так их показали только один раз. Зато все время показывали, если ты заметил, Адама Шиф и Джерри вот. Да, да, да. Ну про эту пару, да. которая мы с Тамарой ходим парой, это это известное они, дело. Они же друг друга ненавидят теперь. Ну неважно. Сидели они рядом и, конечно, ну, вид, вид, вид у них был. Ну опять как, как бы как бы кто бы не хотел, но двух побитых собак, которые а сейчас, в общем-то 8... вид имели несчастный достаточно. После, этих, после этого State of the Union, ну, мы просто не, не о содержании не будем говорить, это уже все знают, и, в общем, содержание в таких вещах вообще особенно бессмысленно, потому что эта форма важна, и после этого State of the Union республиканская партия или ну, кто-то, как по крайней мере, какие-то добровольный помощник республиканской партии, сделали быстренько сляпали видео, где показывали хорошее видео, сделали, в котором показывали героев или тех, кого приглашенных Трампом, и этого 100-летнего ветерана Второй мировой войны, и вот эту женщину, которую солдат, у которой муж служил, служил в Афганистане, которого вернули и остальных. И после каждого из этих сюжетов показывали Пелоси, которая разрывала речи. Говоришь, вот они типа разрывают американскую А Пелоси и Демократическая партия потребовали от Фейсбука чтобы и от Твиттера, чтобы они запретили это видео. Но Фейсбук неожиданно встал на сторону на не тех, кого обычно встает, и сказал, что ничего там, особенно ничего такого в этом видео нет, чтобы его запрещать. Хорошо, что ты этот момент вспомнил. Я как раз хотел об этом сказать. Вот теперь, согласно всем конспирологическим теориям, явно доказано, что Трамп и Цукерберг сговорились. Да. И теперь, теперь надо это сделать основанием для второго импичмента. Ну, еще, ну... Потому что теперь через Facebook Трамп будет продвигать не просто свою адренду, повестку дня, но и обеспечивать себе второй срок. Ну, понятное дело, но, но это очень трудно, потому что тут это же не, не, не президент Украины, который не придет и не скажет ничего. Ты понимаешь, президент... что дело? Для, для наших э, друзей вот, с той самой левой стороны ничего невозможного и трудного нет, когда очень хочется, понимаешь? Да, мы понимаем. да, даже Когда руки чешутся э, и, и еще где-то там Зорька играет... Надо сделать это. И вот я думаю, что они... Не это так другое. Потому что, вот, вот кстати, у тебя есть ощущение, что, что в скором времени опять будет затеян импичмент уже по какому-то еще... Они, они о, Есть ощущение, что они еще придумают повод, по которому шуметь, но сейчас им уже импичмент просто э, не дадут, просто потому что это будет напрямую... Э, всех сенаторов, за... не всех сенаторов, а треть сенаторов, которые пойдут на перевыборы в этом году, напрямую уже э, будет касаться. Потому что э, они же должны безвылазно сидеть э, в своем э, на заседании, yeah. когда обсуждать. И, конечно, за месяц, за два до выборов никто этого делать не будет. И плюс еще их тут же начнут судить за то, что это вмешательство в выборы уже откровенное. Поэтому вряд ли. Они... Готовится, конечно, усиленно к тому, что если вдруг у них останется большинство, они, а Трамп выиграет, то они будут уже будут на следующий срок сразу чего-то делать, поскольку они же ничего делать не имеют. И если ты попытаешься вспомнить, что же они за этот год сделали... Ну, за вот год? Я, за... я бы сказал, за все три года. Нет, ну, те два года там трудно их обвинять в чем-то потому что демократов потому что там все все пол Райан крутил там чего Ну они, ну, они кое-что сделали все-таки не, не надо забывать что э, налоговая реформа и уголовная реформа были сделаны э, еще э, чем составом. но okay. эти умудрились сколько 8 месяцев они подписывали э, мексиканский мексиканско-канадское торговое соглашение. Ну, вот, и да. Они и, очень внимательно да, его изучали. Да, да. И э, объявили об этом в день, когда был, было голосование по импичменту, по-моему, что он его подписывает. Да, вот. при, при этом так сказать, очень-очень интересно прокомментировали это, что это заслуга Конгресса, не сказав да. и слова о том, что вообще-то Белый дом инициировал. Ну, да, и бел, белый и дом. лично президент. Ну, во-первых, не Белый дом инициировал, а Белый дом написал этот договор. А Это Конгресс просто там туда внес какие-то правки мелкие. Поэтому там он не инициировал, он не инициировал, он сказал, что типа вот давайте и пишите. Они ему дали драфты, которые, в которые внесли какие-то правки, кстати, против которых Мексика немножко не совсем не согласилась. Но посмотрим, что там будет дальше. А я хотел еще, кстати говоря об этом, напомнить, что... Не только, то есть, ну вот, кроме вот этого, еще же есть договор с Китаем, который неизвестно, сколько времени будет э, подписываться. Сейчас у нас проблема с вирусами, так что вообще непонятно, э, к, во что это выглядит. Будем надеяться, уже только что сказали, что вроде бы нашли э, на этот вирус управу, но посмотрим, потому что пока что э, эти, эпидемия, конечно, очень серьезная, э, масштабы ее. Ну, согласно, опять же, конспирологическим уже, уже прокомментировали, кто, кто стоит за вот этим безобразием. Я ну, понял, кто, конечно, так стоит. Ну да, и не только он. А кто еще? Ну как, а Израиль как же, Ну вы же нет, это всегда. Это, это по определению, понятно. Да. То, есть, то есть это опять специально было сделано для того, чтобы Китай вот так в угол загнать и так далее и тому подобное. Да. Вот так вот. Поэтому случайного ничего нет, это все, все, вот это... все имеет какие-то, где-то начало откуда-то берет, понимаешь? Но вот самое, конечно, печальное событие прошлой недели, это то, что в Юте оказалось не было закона о том, как отозвать сенатора. Вот. И они сейчас срочно-срочно пытаются принять этот закон после выходки Митеромни. Кстати, его... Ты знаешь, что МИД – это не его не настоящий, это его типа кликуха, его зовут Виллард. Ну. Неважно. Там, вот. там у многих несколько имен, кто а. и длинные в том числе. Вот. Они ну, нет, вот, ну, это детали, но просто сейчас внесли, внесли, Внес... собирались, внесли в, в Конгресс или я не знаю, какой там высший орган, как называется в Юте это предложение, чем там все это кончится, я не знаю. Я скажу, к сожалению, потому что, возможно, это предложение пройдет, но к тому времени, как оно пройдет, и как все, все уже забудут, зачем его внесли. потому Да, но ты понимаешь, вот в принципе, это говорит о чем? Что человек, представляющий, да. кстати, у меня был большой спор на сей счет, Потому что некоторые знакомые, опять же, левофланговые, они заявили, что это единственный честный человек в Сенате. Но мне пришлось возражать по поводу честности и задавать им вопросы, а почему же этот честный человек воспользовался тогда поддержкой того же, да, так сказать, ненавистного ему Трампа для того, чтобы получить эту должность. А с и другой поэтому... стороны... И пытался затаил. еще в свое время стать... Э, да, секретарь. затаил обиду, что он его не сделал госсекретарем, ну и, и масса других. That's и right. ему еще, как, как мне показалось, э, с потустороннего мира э, сенатор Маккейн помахал ручкой, то есть поддержал. И вот он, и, но самое интересное, это бог с тобой, ты там со своим особым мнением, ладно, но при чем тут господь бог, которого no, он приплел no. в своей вот этой... No. Буквально плаксивой речи, а? Чтобы показать, что он до мозга костей республиканец. Это все понятно. Консерватор. Вот. Консерватор. Я кстати, хочу сказать, что вот эти вот э, левые э, борцы за справедливость, скажем так, они сейчас любят э, везде публиковать фотографию Джей Симпсона и писать, что аквитл, то есть оправдание, это не значит, что невиновен. И на это приходится всегда э, объяснять, что аквитл Ровно означает, что это невиновен. Если суд, для этого суд присяжных, для этого yeah. суд, ну, Сенатский суд, не суд присяжных, но это такая же форма. Если они считают, признают, что человек невиновен, значит, он невиновен. Если вы считаете, что он виновен, это остается вашим личным делом. Вот. И yeah. говорить, рассказывать, что О. Джей Симпсон был виновен, когда суд решил, что нет, Это мы можем обсуждать это где-то там за чашечкой кофе, но не, но не объяснять это на серьезном уровне, потому что это все ерунда. Потому так, что... Кстати, если бы не было еще, Миша, продолжения с да. Соджей Симпсоном всего этого судебного процесса, да. тогда По бы собственно... можно было его как-то приплетать сюда. Да. Ну, и, там... и то это весьма Нет. сомнительно. Потому... И надо все-таки не забывать, насколько это был тогда политический э, процесс, насколько, и я думаю, да... во-первых, там надо не забывать, что там главный обвинитель, главный э, свидетель обвинения, он оказался там у него нашлось слишком много российских высказываний, слишком много истыковок, а, да, да, это... из-за которых э, не получилось. И тут еще надо добавить, конечно, что сторона обвинения не смогла достойно выставить ну, да, знаменитая перчатка, это да. мы помним это. Но кстати да. говоря, если вот самое вот что я вынес. Мы, мы как раз в то время буквально только приехали в страну и наблюдали, естественно, а потом я прочел, что этот процесс продлил жизнь многим пожилым людям в стране, потому что они не хотели умирать, пока не узнают, чем все закончится. Понятно, да. Ну, да и, я помню, кстати как... говоря, вот, вот, вот ничего словам... подобного сейчас нет, вот с импичментом так не получается, почему-то я вот подобного не слышал. Вот, нет, ну, это зато тогда, помню, все ходили на улице и целовались, когда было объявление о том, что он невиновен, это я помню очень хорошо. Да, целовались и в небо что-то там бросали, да? Да, чепчики. Чепчики, да, ну, условные чепчики, Хорошо. Пожалуй, мы уже обсудили с тобой все. Буквально, может быть, тебе пару слов напоследок. Если есть какая-то вишенка, у тебя есть полминуты на это. Нет, ну, у меня вишенки сегодня нету. Мы уже все вишенки обсудили. Посмотрим завтра результатов Нью-Хэмпшира. Это очень интересно. То есть интересно, насколько сильно опустится Джо Байден, скажем так. Ну, хорошо. Вообще, с Байденом особая история. Но даже оставим его напоследок. Но не на эту передачу. Итак, спасибо всем кто нас слушал, и до новых встреч!